Всем привет, с вами Макс Рисков, вы на канале Риск Старт, необычный ролик, да, конечно. Ну что ж, давай тогда персонажи берем и погнали в Такой обычный ролик, все таки я вижу, что стримы такие себе, а ролики эффективные. В общем, веряю персонажа Молли, я бы хотел в качестве 1000, но можно в фазе. 1000, если буду смотреть какой смайлик, сегодня узнаем, погнали. Так, ящиками до сих пор табак не пофиксили в общем перед началом ролика Подпишитесь на канал поставь свой лайк и упадет, то что у меня прям те руки да, извиняйте это не повтор не повтор то есть наша цель круг сделать хорошо гонки хэштег 3 серия вообще-то не важно гонки делаем и зарабатываем э, трофеи да да да э, для фазе это изично. для моли тоже изично. гонки играть если у вас не прокачаны фазе не прокачаны Оли, Моллигин, группа Азию, Спинфин. То вам, скорее всего, нужно гонки играть. Как это делать? Смотрите в данные ролики на нашем канале. Или в поисках на ютубе. Э, гонка Зуба. Или игра Зуба, гонка Риск. Так сможет найти. Так, заберем, потому что лежит, валяется. Почему бы нет? Потому что, ну, вы знаете, я уже говорил на стриме. Ссылочка на в будет. На прошлый видеоролик, но на стрим вы сможете сами найти. Ну, просто, если буду кидать ссылки куча, то вы не поймете вообще. Лучше на главной странице найти на нашем канале. В общем, какая суть? Собираем предметы из-за того, что когда мы займем топ-5 места, а это реально, если будем занимать в игре топ какое-то еще место, то лучше не брать предметы. Почему так? Потому что там ваш сын, во-первых, умрет, и там много соперников. Так что мы не зря берем предметы. И мы, типа, того делаем круг. Это нужно фазе вкачнуть. И все. И повеселиться хорошо. Так, смотрим. В общем, пишите свое мнение и какой э, проект открывает Скорее всего, гонкий самый прикольный проект. Также делаем бомбочку также кидаем его. Попал, попал, попал. Вау! Потом бам делаем, врубаем, бам-бам, врубаем-бам, врубаем. бам, бам, врубаем. бам, бам врубаем. Хочу здесь, подожди, чувак, чё, корзи Блин, подожди, чувак, почему крыса меня убила, Это а мышь какая-то В общем, кто знает, кто это такой, крыса или мыши, напиши в чат, мне нет, нету э, Персонажи я не знаю Да, в общем-то, мы хоть выиграли, мы получили хоть что-то Кстати, у мыши э, два слоя хп, у лисенка больше хп Это как то понимаешь, почему кого-то больше, кого-то меньше очень понятно. так так так так сколько, сколько у нас куков 492 мин в эти 500 ролик называется как набрать 2 к кубка заиграет за фазе Так, хочу не надо такой в общем ролик называется а да как его назвать кстати кто знает напиши в комментариях мне очень было бы приятно чтобы я назвал ролик по вашему просьбе да именно ты можешь делать ролик по-своему напиши в чат как же ролик назвать хоть кусочек ну я могу написать его ну там не сложно вас не так уж и много так что можно каждому из вас дать возможность назвать ролик на нашем канале или же э, назвать стрим на нашем канале ну или же создать отдельный канал и там перезарядки ролики и ваша тема какую вы хотите Напишите в чат, я его скопирую и добавлю, и будет классно. Так я знаю, что такое красочек, Да не ну, конечно. Как ты попал, кстати? Ну здесь сюда вот, такой хитрый, блин. Лагает меня. Тут еще. Подожди, а почему не стал? Я не знаю, это все В общем, гонки, гонки, -гонки. давай, давай, давай, лайки, если нравится гонки. гонки. Блин, вот лаги нравится А что будет, если сюда приплю, буду пере плевать вроде бы это хорошо О, цунами цунами смотрите баа очень спасибо анимация вот подождите я аж раньше хотел анимацию вот он анимация отлично то есть тут есть маленькая анимация И, наверное, не так большая мы плыть будем окей плыть. окей плыть будем после, после стрима сложно говорить еще записывать а что думаете если мы не будем записывать после стрима явно уже будет вечер и будут заняты, так что лучше сейчас записать, а потом уже завтра выложить этот данный видеоролик на вашем, на нашем видеоканале, ну или же два ролика, если в том числе, числе ролика, а не стрим, залетел вам, точнее там лайки, подписки, то конечно не запускай второй ролик, также третий мог запустить, если там я... Есть время, то я запущу его. В общем, ну кубка, вы что прикалываетесь? Ну, от кубка, подожди. Подожди, подожди, подожди. Я что, умирать начинаю? Вроде бы я еще за трофеями. этим предмет трофея. Аптека это трофея. Но если вы там побеждаете соперника, получаете что? Правильно, трофеем. Трофея там. Из соперника что-нибудь там? Аптечка. Оружие какое-то. В бам-бам-бам, я не в курсе. Бам-бам-бам, я злой, злой да, я типа того, злой-злой-злой-злой. Кстати, такой факт, заметил. Если я так много буду говорить, то я что-то буду забиваться. Это из-за того, что я сразу громкость включаю, а потом снизу снизу снизу снизу Почему так? Потому что на автомате происходит. А почему на автомате происходит, скажите мне? Ну, так потому что я не хочу, чтобы у ваших видеороликов, наш ролик вот такой громкий, представляете? А такой, такой гром я а скопец будет, а не хочу такой ролик. Так, пошлите. Но ну, нормальный звук, я придержусь голосом, поэтому может быть потише делать, поменьше делать, как будто я диджей. Да, бисы, бисы. Настройки монтажа, ну я конечно делал монтаж немножко, там где там громко, то я уменьшаю также, я там анимацию маленькую, то почему бы нет? И там черный Вон. Так, карта сужается уходим минус один кубок хочу плюс хочу плюс хочу плюс уже плюс кубок кубок кстати сегодняшний день я вам скажу что на стримах очень мало приходило людей я не знаю чем дело но завтра я, я им сказал что по роблоксу я не буду делать стрим я завтра буду заняты роликами и завтра на этом канале я не буду делать стрим Потому что будут занятые роликами но ролик непонятно когда выйдет там то есть есть кто-то есть кто там да все ты мой соперник Вызываете на бой он такой че за лисица? лисица боится меня лисица боится отлично красавчик так подожди чувак чувак пинвин как у него О, вау это первый раз когда я такой вижу он в кровороде вот и такой подожди это моя анимация Новая анимация, по-моему. Ставь лайк, если ты когда-то эту видео анимацию. Или напиши в комментариях, когда она новая такая вот. Пингвин анимацию нового сделал. Первый раз такой видео, конечно, могу так сделать. Покруче покрутить его <laughs> дополнительно. Да, так можно сделать. У меня 536 кубков. Пожалуй, кубки наберись набейся. Да, есть 502 кубка. Да, 502 кубка. У меня студенткам фото, то, что прям Перерывчик сделать. В общем, да, топ 500 кубков, да, есть малик, новый, есть. Да все, это не трек. Кстати, как он трек на канале? Я думаю, что он, да, скорее всего, он вышел этот трек. поздновато придет. Чем больше видеороликов, тем лучше на канале. Можете посмотреть. Там уже вышло куча видеороликов. Стоп. 500 кубков. А вон он. А почему? А почему мне не изображается, что у меня новый там достижение? А? Почему? Зуба. Это бах какой-то, Пофиг, типа же, ничего не показывается, в общем, ну вы смотрите, сердечко, вау, я на стриме хотел выбить, все, я выбил, отлично, так, зачем персонажем, да, за персонажем, нажимаем на это перса, персонажа. реально усталший. так, сердечко, М -м -м, ну сюда можно, потом будет злой, явно сюда поставить, потом будет R, сюда, потом будут двойный, вот это сюда вот поставлю, я думаю понятно. Ну и что ж, с вами был Пенджимин Макс. Макс Риск. Всем спасибо за просмотр. Такая будет анимация. Если постараюсь, то да, будут аниматься. Что в лагере снимается? Анимация с вами был Макс Риск. Всем удачи, Всем пока. Буду, на Тимах очень мало приходил. Я не знаю, чем я буду, но завтра я им сказал, что по роботу я не буду. Я завтра буду каникуть роликом. И завтра на этом канале... Это будет занятые ролики, но ролик непонятно а когда выйдет, там есть куда? Есть куда? -то. то Да все, ты мой соперник Завайте На бой Он такой, за лисица? Лисица боится меня, лисица боится, отлично, красавчик как пришли Чувак, чувак, кельвин, как у него боба это первый раз, когда я такой